Меня зовут Алена Ивона, и сегодня я расскажу вам о тех книгах, которые изменили мою жизнь, и которые смело могу рекомендовать каждому, кто хочет меняться. И для начала я приведу перечень книг в том порядке, в котором я их читала, а в конце расскажу, насколько сильно повлияла на мою жизнь та или иная книга. Рейтинг будет немножечко другим. Итак, первая книга, с которой начался мой путь самосовершенствования, это книга Наполеона Хилла, тут даже две книги я прочитала, обе «Законы успеха» и «Думы и богатей». На эту книгу я наткнулась в 2014 году, хотя она у меня уже лежала на полке с 2012. Но все началось с того момента, когда я... Задумалась над тем, какие у меня есть таланты и способности, прошла семинар, об этом я рассказывала в предыдущем видео, и вот после того, как я вернулась домой, я начала читать о том, как прокачать те или иные свои навыки, и не раз натыкалась на различных формах и статьях об упоминании книги Наполеона Хила. На тот момент, когда у меня в руках оказалась эта книга, я чувствовала, что хочу меняться, и чувствовала, что мне нужны какие-то изменения внутри себя, но совершенно не знала, в каком направлении, как, как выбрать путь. Не было вокруг людей, которые бы могли бы мне объяснить, что делать дальше, чего я хочу. И вот эта книга открыла для меня этот новый мир, который показал, в какую сторону меняться, что можно изменить в себе и к чему это может привести. Естественно, я не думаю, что если я прочитаю эту книгу, то стану миллионером, таким как Генри Форд, о котором он говорит. Но в этой книге он рассказывает о тех негласных правилах, которым следуют люди, чтобы становиться лучше. В общем, эта книга оказалась самой первой книгой на тему саморазвития, и именно с нее начался этот путь и до сих пор не заканчивается. Следующая книга, которая мне понравилась, и я считаю, что она внесла вклад в изменения моей жизни, это всеми известная книга «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. На данный момент эта книга является супер-бестселлером. Я даже для интереса посмотрела, какую сто... как... за какую цену я купила ее в 2014 году, и она стоила тогда 230 рублей, а сейчас она стоит в три раза дороже. В этой книге Стивен Ковер рассказывает о семи мощных инструментах для развития личности. Это такие инструменты, которые не приходят по щелчку, их нужно постоянно учиться применять в своей жизни. И, наверное, даже невозможно на все сто процентов максимально эффективно применить эти инструменты, но пытаться стоит, потому что эти инструменты, которые я бы назвала даже не инструментами, а принципами жизни, эти принципы, они помогут тебе стать благородным человеком во всех смыслах этого слова. И я считаю, что эту книгу стоит читать на протяжении всей жизни лучше один раз в год. Я читала всего один раз, и думаю, что пора ее перечитывать заново, потому что я совершенно не помню все семь навыков. И если вы спросите меня, какие же эти семь навыков, я с лету не смогу перечислить их все. Следующая книга, которую я прочла, это «Богатый папа, бедный папа», автор Роберт Киосаки. К сожалению, у меня нет ее на руках, потому что я дала ее прочитать подруге, но могу смело ее рекомендовать, если вы хотите начать путь финансово образованного человека. Сам автор нашел интересную подачу информации о том, что важно быть финансово образованным. Раньше, до того, как я прочитала эту книгу, я думала, что у автора было два папы, один родной, а затем был отчим. На самом деле, Кюсаки рассказывает о своем папе, он называет его бедным папой, и о папе своего друга, о богатом папе. Автор хорошо показывает, как по-разному смотрят на одни и те же люди с разным образом мышления, с бедным образом мышления и богатым. Отец друга был предпринимателем и также параллельно обучал своего сына и друга, автора. «Как быть финансово образованными». Сама книга мне очень понравилась. Она тонкая, читается за два дня. К сожалению, там нет полной информации того, что важно знать человеку о том, как быть финансово образованным. Но начало положено, есть перечень того, что вам следует изучить в будущем, чтобы максимально эффективно управлять своими финансами. В общем, всем рекомендую, после прочтения вы будете задумываться о том, куда уходят ваши деньги, и правильно ли они уходят, и приходят ли вообще. Следующая моя любимая книга, которая изменила мою жизнь, но не факт, что она изменит и вашу, это книга Дэвида Аллена «Как поддерживать дела в порядке». Для меня эта книга одна из лучших, потому что я очень люблю организацию своих вещей, своих дел, люблю все записывать в ежедневнике, и для меня было открытием после прочтения книги, что существуют системы, которые позволяют все держать в едином стиле и не забывать о каких-то своих долгих, долголежащих делах. Я настолько была восхищена этой книгой, что прочитала даже его вторую книгу на эту же тему. Она называется... я скажу, как. Я настолько была восхищена этой книгой, что прочитала вторую книгу на эту же тему, но в электронном виде, тоже Дэвида Алина. Признаюсь, что еще не до конца освоила эту систему, но я стремлюсь к этому и уверена, что в конечном счете эта система будет в моей жизни отлажена и везде будет порядок, как мне нравится. О системе, которая называется Getting Things Done, я уже снимала видео, ссылка будет наверху. Повторюсь, эта книга понадобится, понравится не всем, только тем, кто стремится все вокруг себя организовать, разложить по полочкам и вообще э, переживает из-за того, что все его дела как-то скомка наваляются в разных местах, в разных ежедневниках, в разных записях. Именно этим людям книга пригодится. Остальные, пожалуйста, не читайте, иначе вы разочаруетесь. И последняя моя любимая книга Эрик Бертран Ларсон или Бертран Ларсон. Книга называется На пределе. Это моя самая любимая книга, потому что именно в этой книге есть предлагается практикум, недельный практикум того, как все-таки начать менять свою жизнь к лучшему. До прочтения этой книги я искала информацию в других источниках, как же все-таки по полочкам, по действиям, по пунктам, как все-таки поменять свою жизнь, что делать, что... Было очень много вопросов. И именно эта книга дала мне ответ на эти вопросы, я применила этот недельную практику, сам автор называет эту неделю «Адской неделей». Он предлагает прожить неделю максимально эффективно, на максимальных оборотах, чтобы понять, какой будет твоя жизнь, когда ты изменишься, и автор обещает, что после того, как ты пройдешь «Адскую неделю», тебе не захочется возвращаться к прежней жизни. Я могу сказать, что это действительно правда. И один из фактов того, что «Адская неделя» на меня повлияла, это то, что после «Адской недели», именно после «Адской недели», после ее прохождения, я стала регулярно выкладывать видео. Спасибо большое Эрику Ларсону, он мне помог сдвинуться с мертвой точки. Поэтому всем, кто хочет меняться, начать меняться и делать это пошагово, книгу рекомендую. Но единственное, возможно, одному будет тяжеловато проходить «Адскую неделю», мне повезло, я нашла товарищей по интересам, и мы прошли ее вместе. Если вы хотите узнать более подробно о том, что я делала во время «Адской недели», как она прошла, скажите, я обязательно поделюсь, потому что я готова петь дифирамбы этой книги, она самая лучшая, и именно она изменила очень сильно мою жизнь. Ну а теперь самая интересная для меня часть видео – это я расскажу, какая же из книг была максимально полезной для меня, и какая не такой полезной, как хотелось бы. Как вы уже, наверное, поняли, самая лучшая книга – это Эрик Ларсенбертран «На пределе. Неделя без жалости к себе». Самая лучшая. Следующая книга, которая максимально сильно изменила мою жизнь, это книга Дэвида Аллена «Как поддерживать дела в порядке», потому что именно после прочтения этой книги я начала применять эту систему. То есть есть м, видимый результат от прочтения книги. Следующая книга, пожалуй, это будет «Семь навыков высокоэффективных людей», потому что порой я вспоминаю оттуда фразы, наставления, которые помогают мне в каких-то трудных ситуациях сделать правильный выбор. И еще я делаю утренние аффирмации и взяла оттуда, ну как сказать, напутствие, которое я повторяю по утрам и которое позволяет мне быть максимально благородной, насколько я могу быть. Следующая книга – это Роберт Киосаки «Богатый папа, бедный папа». После ее прочтения я стала держать деньги в трех валютах, и это немаловажно. Все-таки практическое применение эта книга мне принесла. И порой я задумываюсь, а действительно ли мне нужно покупать те или иные вещи, и куда же мне вложить деньги, чтобы они не лежали просто так. Следующая книга, которая изменила мою жизнь, но не так сильно, как все остальные, это «Наполеон Хилл». Хоть она и была первой книгой в моем пути саморазвития, она на последнем месте, потому что ну, я не смогла сразу применить ее на практике. Единственное, что я беру всегда из этой книги, это «Золотое правило». «Золотое правило» звучит так. «Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Это прям правда. Если не хочешь, чтобы тебя оскорбляли, не оскорбляй других. Если хочешь, чтобы с тобой делились, делись с другими и так далее. На этом все. Надеюсь, мои дифирамбы этим книгам вам понравились. Если так, то вы знаете, как это продемонстрировать. Я читала еще много книг на тему саморазвития и личностного роста. Если вам интересно, какие книги я прочла и какой отзыв у меня на них, то дайте знать. Обязательно сниму на эту тему видео. Всем до встречи. Пока. До встречи. Навряд ли мы встретимся. Всем удачи. Пока.